Завершив духовное духовных в Южной Корее. Я продолжаю целенаправленно и продолжаю находиться в позиции ученика. Мне нравится учиться. На меня да Я что Иисус Христос. И я с вам, Христос. Он навсегда останется моим учителем. И я всегда буду его учеником. И в начале. Курса. и вначале вот курс академии на академии да? всегда просят помолиться. Виде... Я в этот раз говорю, ну давайте сегодня немного иврита. И же под на иврит. И произнес на иврите благословение а Аарона. иврит благословение на Ара... на, Аарон. А, на что на, на меня посмотрели там оттуда с Израиля? И от Израиля мы погляднухи. Наши преподаватели из Израиля. Наши преподаватели, наши преподаватели са от Израиля. Южнокорейские миссионеры в Израиля. Убачиса южнокорейские миссионеры. Я даже мы. И казват, дури не. Живя в Израиле. Живейки в Израиле. Уже двенадцать лет. Войная секу Мы до сих пор еще не молимся по на еврейском языке. Не <laughs> а, Пастор Геннадий уже молится. Ну, я сегодня почему так начал? Ну, за что за почных, так однис? Потому что сегодня у нас в гостях мессианский евреи на мессианские евреи при и нас. для нашей церкви это большая драгоценность и, за церковь и вот с этим человеком и с же человек его зовут николай, то есть, сказано, николай мы познакомились на конференции 3ds на конференции это мы встретились там, там, И разговорились и, мы и мы оказалось что у нас очень много общего, и указом, что мы много общего ну мы верим в одного бога верим в один Бог. Верим в одного ишуа -машеха. Верим в ишуа Машеха. Еще у нас одинаковое образование. <соединяемые> он тоже доктор. <соединяемые> но он по, специали по специализации хирург. <соединяемые> <соединяемые> и он тогда äh, сказал мне, попросил. <соединяемые> <соединяемые> Я давно слышал про Игоря Семеновича, пастора. <соединяемые> он, он по всему миру ездит и проводит вот эти трездесы. <соединяемые> И, тезис, э, и давно 3Dias. хотел, мечтал с ним познакомиться. И то и мечтал, да с ним. Можно я войду в вашу конференцию? Но, да в и произнесу архонного благословение на иврите. Да я ему пообещал, что я буду разговаривать <laughs> с главным пастором. И вот сегодня он у нас в гостях. И и на гости при нас. Давайте ему поприветствуем. Мне да. Одного мессианского еврея. еврей. <свист> <свист> из Киева. <свист> От Киев. <свист> Его зовут Николай. <свист> То есть, <и> Николай. <свист> Будь был славен брат Николай. <свист> Ой, слава Богу. Слава Богу. Слава на Бога. на Бога. Шалом, дорогие братья и сестры. Шалом, братья и сестры. Эй. От всей души желаю мира и, и Украины мир и мира и Украине, и Болгарии, и Болгарии. Но что? Шалом это не только мир, это божья полнота. Шалом, нея самому мир твой Божье полнота. Всем вам Божьей полноты. Я у вас не первый раз и вот когда Действуем первый раз попал в вашу церковь, я почувствовал особенно такое действие Духа Святого. на Дух. Uh, у нас uh, в Киеве нас мессианская в Киев, община, имам, э, имам это мессианская больше двух община. тысяч человек, наверное, То две с половиной две тысячи. тысячи. 2000, 500, 500, и у нас Там. на шабатах огромное количество людей. И на шаббате количество у нас, э, два часа идет прославление, и танцевальное. Два, два часа, два часа прославление, и прославление. Вот, э, у нас, ну, у евреев не как у людей, знаете. И в, при у как при хорах. Два часа та. это только прославление. Два, у два, два часа, у нас часа твое само шаббат Длится 4-5 часов. Шаббат продолжает 4-5 часов. И вот у нас такое чувство, чувствуется особое действие Духа Святого мам особоисты на свет дух и твагу с этих и при вас я сейчас понял почему за что вот э, очень важно осознавать что мы все, э, все верующие в иисуса христа суть сыны авраама и мы все иудеи по духу и очень важно понимать что наш господь Иисус Христос важно, это еще да что ну, Любой еврей понимает, что Ишуа. на иврите Иешуа, на иврите Наидаши это спасение. На, на спасение. И вот очень важно, что у вас раскрывается вот еврейское понимание Много еврейское важно, понимание Библии. Че при вас еврейскую Еврейское, еврейское понимание христианства. На христианство. Очень тут, важно, что? Что? что вы ученики. Много важно, ученики, ученики Ишуа мессии. На Иешуа, мессия. Вот, я верю, что это помазание через пастора. Твое пламензание от пастура распространяй вверх у вас. И вот э, в прошлый раз мы благословляли э, всех всех нас на выполнение великого поручения. Именно да? ли я под благословением всечки на исполнение на, на голямую поручение. На спасение взяток на смерть. На э, спасение эту. Выходить говорить люди. Да если за мы договорим на хората. О спасении. За спасение то. И вот э, важно, что у вас в молитвах звучит вот мы пошли нас, да. Вот, у меня и прямо в так молитве бальзам молитве на звучит, потому что, нас. потому что вот у нас, у нашей команды, наша, экип, ну, наша миссия закончилась давно, но у нас на сердце осталось послужить еще здесь, помочь, помочь здесь а, беженцам, русскоязычным людям, не только беженцам. Да Тут много людей си, в армии мы встречали и, э, из России. И, из Израиля, да, хорос, мы хорошо рассмотрели, что ли, Русскоязычными. Вот эти люди все должны быть в церквях. Вот. И до церкви. В... Э... Верю, что в ближайшее время вот сейчас и есть такая инициатива скорую, верующих провести совместную евангелизацию, чтобы и на инициатива, наверное, что Израиль направить евангелизацию. Две крупных русскоязычных церквей. русскоязычных и... Они обе отличаются очень сильно, поэтому э, как это. Конкуренции тут не, не может, быть. Не может да, быть. Да, да, и чтобы люди тут. хоть какую-то пришли и выбрали. Некоторые доходят поныне, некоторые. Люди придут, почувствуют дух Святого и устанут. Не стесняйтесь, приглашайте. не стесняйтесь, и И вот хотел бы вот это арона у благословения. И искал два чтобы арна раскрывалась ваша жизнь. Да, раскрывал ваше живот. Я верю, что э, еще Мессия или Иисус, Христос, верным, что Иисус Христос, говорил на арамейском языке, той говорил на арамейский язык. но он исполнил весь закон и читал цели, Тору, закон, Библию, и, и молился он Тора на иврит. И в книге числа, в шестой главе, есть такое ароновое благословение, которым и ароново благословение. первосвященник благословлял своих последователей учеников, и своих служителей, служителей и последователей, Иисус Христос, наш первосвященник. И Иисус Христос, да? твой наш первосвященник. И верю, что он на иврите благословлял своих и учеников. И вяром, учеников. Поэтому я бы хотел обратиться сейчас к нашему Господу и к Богу Отцу, Авину Малкейну, и к нашим Господу Ишо Мессии Иисуса Христу и Духу Святому Руаха Кодыш, прошу и молю, прошу и молю вас, прошу и молю Тебя, Единый наш Бог, раскрывая в жизни наших братьев и сестер, всех наших родных и близких, Твое еврейство. Твое иудейство, твое Ааронова благословение. В книге числа Господь сказал Моисею, «Передай Аарону, первосвященнику Аарону, так благословлять бне Исраэль, детей Божьих. Гевреха хаданай вишмереха, ягэра данай пановылеха вихунека, и саданай пановылеха виесемлеха шалом. Да благословит и пастора, и всех служителей, и всех евангелистов, и всех братьев и сестер, и всех наших родных и близких Господь и сохранит нас. Да презрит на нас Господь светлым лицом своим и помилует нас. Да обратит на нас Господь светлое лицо свое и подарит нам всем свой Божий мир, свою Божью веру, Божью защиту и охрану. Божественное здоровье и исцеление и Божий шалом. Бишем Ишуа Хамашех во имя нашего Господа Ишуа Миссии, Иисуса Христа. Аминь. Аминь, а -а а -а а -а а -а аллилуйя. А -а -а -а -а. Слава Господу. Слава на Бога. Я, извините, надо было... это, вы можете перевести. Да, это. Я думаю, все знают, наверное, на на все знают это ровно благословение. Да? Вот пусть оно раскрывается в жизни, Некак, да в, в, животе, ты в жизни всех братьев и сестер, Всички всех наших и близких, и всех, кто увидит в записи и всякий или, там, какой -то видит, по, по телевизору. По, по телевизору в, пусть тоже раскрывается видит, это еврейство, иудейство, и Ааронова а да а благословение. Спасибо, спасибо, а слава Богу. Можно смело начинать, потому что нас так хорошо благословили, <laughs> что мы будем и говорить Божье Слово и воспринимать его, правда? Да? <laughs> и оно упадет на добрую почву. Сегодня тема моей проповеди. И не, тема на Драгоценная из ничтожного. то. И я хотел бы открыть это место из Писания. И я хотел бы открыть это место от из И оно написано в книге пророка рука Иеремии. Твоя написана в книге-то на пророк Иеремея. 15 глава. 15 глава. И здесь пророк говорит. И пророк Казова. На проекторе вы можете читать на болгарском языке. «Но сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Они сами будут обращаться к Тебе, а не Ты будешь обращаться к ним. И сделаю Тебя для этого народа крепкою медною стеной. Они будут ратовать против Тебя, то есть воевать против Тебя, но не одолеют Тебя. Ибо Я с Тобой, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь. И спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей. Скажи «Аминь». Потому что это очень мощное исповедание, много мощное исповедание. И очень мощное обетование, правда? И обетование. Бог, если обещает, он обещала, то Он обязательно исполняет. И вы знаете, вот э, эта тема, она очень глубокая сегодня. Тема много дне, как научиться как да се научим? из ничтожного, от ничтожно из ничтожных каких-то ситуаций, от нич... из ничтожных событий, События. Вот сегодняшняя политическая ситуация. Например, политическая ситуация. Ее можно смело назвать, ну что это, это настолько вот ничтожная ситуация. Смело можем да чем Глупая ситуация. ситуация. Никому не нужная ситуация. Никому не, не нужна эта ситуация. Ну, вот как вот из всего этого извлечь что-то драгоценное. И -то това, да И вот сегодня я немножко об этом. И несколько что говоря малку за твою. И я бы так хотел сегодня задать такой основной вопрос на эту тему. Искомный вопрос. Един основной вопрос. Сверстантази тема. Как извлекать? Как до да извлечения? У нас сегодня практически такой семинар <связываем> как из любой ничтожной ситуации вот ничтожная ситуация научить э, извлекать что-то драгоценное <связываем> я думаю что я говоря о себе <связываем> ну, говоря личное свидетельство свое <связываем> могу об этом также так засвидетельствовать <связываем> что моя жизнь чем моя живот это, в принципе, жизнь одного ничтожного человека. Животное, один человек. Который просто научился извлекать драгоценное. Все Я так пришел к Богу. Я пришел к Богу через страшную депрессию. через Когда в 25 лет я потерял смысл жизни. на и из на Прошлое воскресенье об этом немножко говорил. Неделя за това, о том что в мою жизнь пришла печаль по богу мой живот и, душ, э, и печал, я скреп, вдруг, а, вдруг осознал богу. насколько бессмысленна жизнь человека который не верит в Бога. Я осознаю, сколько бессмыслен живот на человека, не верит. в ней нет выхода Няма исход в Она... живот. пустая жизнь живот и к чему стремиться? Ком как вот <laughs> да стреми? какая цель твоей жизни как вот на твой живот и какой конец и каков крает знаете, мы можем сегодня исследовать. Жизнь каких-то колоссальных мирских философов. Поэтов. Поэти. Ученых. Которые не верили в Бог. Которые утверждали, что Бога нет. И, например, Ницше. например, Удивительный философ. удивительный философ. Который утверждал. Коего утверждавал? Что он утверждал? Какого утверждавал той? Что Бог просто умер? Че Бог эпучиновал? Очень оригинальная мысль. Ногу ну, мысль. сразу как-то начинаешь думать, ну, как, ну, если Бог, Он вечный, как Он может вообще Започвуешь, умереть? <свят> и так далее, и тому подобное. Такая бескрайняя какая-то философия, тупиковая. Изначально депрессивная. <свят> <свят> <свят> потому что если Бог умер, <свят> <свят> то кто я такой, чтобы продолжать жить? <свят> и знаете, я прочитал одну книгу, которая исследует, книга, которая как закончили жизнь как сверили живота си апостол павел нас к этому направляет апостол павел не наочваком тува что он говорит как указыва посмотрите на их конец пугляд этого на им. как они умирали как сопучивали ты я, я хочу сказать эта книга подробно рассказывает и тази книга подробно рассказываю как умирали самые страшные безбожники как со умирали страшний безбожник в том числе ницше и ниче. Вы знаете, э, как он страшно умер? Как страшно и умер я Он умер в психиатрической клинике. В психиатрической клинике и пучинул. Невероятный философ. Невероятный философ, который просто обезумел. Просто какой-то какой, стан, какой Подтверждая этим место из притчи. И той, твою подтверждая, но место тут притчи ты. Которое о чем говорит? Кое-то указывал за И сказал безумец. И указывал <laughs> лут Сердце своем В сердце туси. Нет Бога. Не ама Бог одна из форм безумия твоя ты утверждает что бога нет да бог няма, или тем более заявить что бог умер и, и с, с, что докажешь, докажешь, бог я, а, пример, и я как-то приводил пример что в фильме мол гипсона на Мел Гибсон, страдание христа страдание на христос очень хорошо показали суть много добряса что? Предательства. На И отречение. и Иуда На Иуда Искариотто. Он от Христа. От Христос. Вел совершенно безбожную жизнь, живя рядом. Плечом к плечу с Иисусом Христом. А, Живя ублизу С Богом, который пришел с небес в оплошь. С Бог, кой-то да? И он смело ему лгал в лицо. То есть, смело а, мой лгали в лице тому. Воровал из церковной казны. То есть а, от, краба, от а, церкви там. Да? Не думал, что все это пройдет. То есть человек. Чей Иисус Христос? Человек. И он ничего не узнает. И ничто не омо до Но Иисус Христос все знал. Но Иисус Христос и знал всичко. И Библия, Евангелия говорит, что он с самого начала знал, кто его предаст. И Библия что Иисус Христос начала то Иуда Искриот продолжает. продолжает. И в конечном итоге продает. И краю краю, что той За 30 серебренников. Знаете, Бог его долгое время долго терпел. И Бог много долго, го долго терпел. Миловал его. Той го и миловал. Прощал. Той го и прощавал. В конечном итоге Но в крае, Иисус, Христос произнос, Иисус Христос произносит такую фразу. Ну вот горе тому человеку, то же человек, которым предается Сын Божий. Предавал Божий лучше такому человеку не родиться. Же человек, да не се и знаете, в этом фильме показали, же фильм показали. как в один момент как в один момент Божья защита, Божья, защита, Божья милость Божья милост, и Божья благодать они отошли это. от этого человека. И вы знаете, вот показывают бесов, бесов, которые начали атаковать со всех сторон. И просто разрывать его мозг. И это было настолько страшно, что он пошел и очень быстро я много Бурзовой утешил. Что он сделал? сделал? Какой направил? Покончил жизнь самоубийством. То, просто повесился. Просто если... Он бежал. Увесил. Вот к этому дереву. бегал Потому что это было просто невыносимо. За что то не да... И эм... знаете, я открою еще одно место, что творил, что одно место, которое написано посланием к римлянам. «Послание к римляне». Восьмая глава. 8 глава. Тоже только два стиха. А, три стиха. С 26 по 28 стих. 26 28 стих. И здесь апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытущее же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Речь идет о молитвах на иных языках, за на когда языки. верующий практикует молитву Духом Святым. В этот момент основная молитва духа святого в нас в же момент, основная молитва на Святие в нас, это ходатайство за нас когда я молюсь духом духом я точно знаю что дух святой со сигурно он, знам, что дух, он ходатайствует за мое спасение, ходатайство за спасение за мой разум чтобы мой он разум был очищен защищен освещенсвятен я молюсь за Своих Духом Святым, я молюсь за своих родных, близких, моля за свой близких и дальних, кого не приведет Господь. И давайте я прочту дальше. 28-й, последний стих. 28 «Притом знаем, что любящим Богом и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Скажи, «все содействует скажи, ко благу». Скажи, «всечку содействуя за добро». Но не всем но не на всички. А тем, которые любят Бога, Тези, Бог. И которых Бог призвал по своему изволению. Любая ситуация. Вся ситуация. Любая ситуация. Вся ситуация. Тем может показаться, что ты сейчас находишься в какой-то ничтожной ситуации. Может, но, что ты в долгах как в шелках. Какие-то бесконечные проблемы. Бескрайние проблемы. Вы знаете, это момент истины на самом Твоя деле. момента на когда я первый раз попал, ну когда я был уже на пороге в Царство Небесное, бях на Божие, на небесное царство, я вдруг осознал, они а попробуют ли мне. А да не, да не ли? я начал читать писание за где бог говорит через слово свое, бог говорит через свое слово. Испытайте, меня, говорит господь. «Испытайте меня говорит господь бог предлагает бог предлагает. попробуйте меня Упитайте. испытайте меня, меня. призовите испытайте мое, имя. мое имя я обещаю вам что всякий призвавший имя Господне спасет я особо вам всякий, -то -то имя, так что -то почему бы не спаси? попробовать за что не упитом. и я начал призывать имя я шо? Божьих, вам имя Туна Иисус. Имя Иисуса Христа. Имя Туна Иисус Христос. И вы знаете, в моей жизни началась колоссальная перемена. Просто и колоссальная. И мое живот изопачнуло, Вот сегодня я выполняю роль где-то, у меня образование психотерапевта. Имам образование на психотерапевт. И люди приходят. Хора то идут и получает какую-то такую профессиональную помощь. Получают некакую помощь. А ну я для себя открыл. Ну за себя себя открыл. А, психотерапия в основном помогает. Психотерапия помога. Помогает неверующим людям. Помогает Моя людей. задача подвести человека к, Иисус, к Моя Иисусу. Моя задача добреже <laughs> Но когда человек познал живого Бога. Когда тут человек Вот Бог, настоящего Бога. Истинский Бог. И реального Иисуса христа истинский Иисус Христос ему больше никакая психотерапия не нужно ему, ему трава никакого просто отпадает от нее всякая необходимость и, <laughs> никакого нужда и в этот момент когда, поверил, и в момент когда человек поверил и столкнулся лично с иисусом и лично он с становится Иисус. абсолютно счастлив, То есть, абсолютно счастлив. знаете пример а ко мне в Бургасе начали привозить девушку. Ее привезли с Италии, с далекой а, Италии. Бургас, а на, ну, Италия. А, мама у нее русская. Майка, майка и рус... Наполовину узбечка. Рускиня, наполовину уз... за, Замужем она, по-моему, за итальянцем. за итальянцем. И поэтому они живут в Италии. Живет в Италии. Ну вот узнали, услышали, привезли ее сюда. научили и, и я начал ее по поврежденно лечить. из Ну знаете, вот 30 лет я уже практикую Библиотерапию. И три сегу дня практикуем библиотерапию. Давайте откроем Писание. Писание. Вы знаете, живую помощь, я думаю, что уже любой человек практически знает сегодня. 90-й Псалом. псалом. Но ну, я учу людей произносить эту молитву от первого лица. И иском то я произносит лица Я же, то есть, я живу под сенью всемогущего. Ас живее. И человек должен Пу произносить это вслух. И лично я живу лично под его тенью, нахожусь, пребываю. Он покоит меня, правда, да? <laughs> Он водит меня. <laughs> Ни одно оружие направлено против меня, меня. И человек начинает вот это провозглашать. И в его сердце в рождается вера. И вот вера. Потому что сердцем веруем к праведности. За что веруем к праведности а устами исповедуем, ко а устами исповедуем к спасению. Так пишет апостол Павел. И вы знаете, у меня на глазах И это учи, а, девушка умичи, а, с диагнозом эпилепсии диаг, начинает просто круто меняться. За почва много до да сих наш. А, у нее раньше были страшные припадки. его Такие припадки, что она просто вот так. Могла, Могла рухнуть. Сил не на пода. и поломать себе челюсть. такая Поломала, поломала Открытый перелом кости. Чемала, утворен, утворен, утворен, утворен на так она сильно упала один Только раз. Что ножи, кость вышла у нее из и и Ну сейчас мама рассказывает. Майка знаете, что с, с, с дочкой моей произошло? Знаете ли, как mm -hmm. вас случилось Она бежит к вам просто. Я <laughs> если вы видели ее глаза она прибегает и это глаза переисполненные счастьем. и я понимаю что она не ко мне прибежала она познала иисуса ее припадки я не могу сказать что они резко прекратились могу только сказать что они резко пошли на убыль но ты молили я думаю, что прежний образ жизни вида человека просто. Мама, <laughs> образ на животных, Мама что отмечает, что раньше припадки были просто страшные. Казва, майка и казва, что припадать. Ее било просто била вот так приди. подряд. Ну, в медицине это называется эпистатус. вас Когда подряд несколько припадков. А сейчас она просто может быть сидит, может сидеть немножко, закрыть глаза, Я просто какие-то фассилиации. Да, затвори Буквально на пару минут и а потом все проходит. Саму минуте может продолжала такой Но мама отмечает. Ну, Майка, забелязва, что отбелязва. Дочь. Невероятно изменилась. Почему? За что? Потому что дочка, За что -то дождя, то она из ничтожной ситуации тя ситуация. приобрела драгоценного Иисуса Христа. Тя Иисус вот. Христос. Так или не Так. так. Абсолютно ничтожная, ситуация. Абсолютно ничтожная ситуация. Что может быть хорошего в том, чтобы болеть эпилепсией? Ты ничего не можешь контролировать. Ничто не можешь контролировать. Просто в определенный момент с тобой что-то происходит. Просто, просто в определенный момент нечто и ничего не помогает. Самые страшные противосурожные препараты она пила. взяла некоторые страшные препараты, которые очень... Токсичные препараты. И если много Отравляет печень. И человек становится вот такой просто мутный, и заторможенный. И человек стало Но слава богу нашему Иисусу Христу, правда? На Иисус, Иисус это главный доктор. Твой главный, главный целитель. Главный целитель. И он может абсолютно все. И ты абсолютно всечку. И в это надо просто очень поверить. И просто да Я просто в это когда-то поверил. И некого поверьва в то. Не думайте что я какой-то особенный? Не мислеть и часом меня поверьте, моя жизнь была ничтожная. Поверьмайте, животами и биу Любящим Бога и призвано по Его изволению. Те, за кого это убивает Бог, и сопризываний по неего тонамерение абсолютно все содействует коблагу сичкулейство за добро и опять же основные вопросы и услов ты бы хотел сегодня задать. Иском да Узнаете, вот мне сегодня уже 56 лет 56 я понимаю что основную часть своей жизни я прожил и я с разберем то я в начинаю в себе задавать какие-то уже вопросы и за вопросы. я понимаю что любой человек я читал очень много литературы на эту тему об этом пишет очень хорошо Эрик Фром. Эрик Фром много пишет И он пишет что у человека заложено всего лишь две основные потребности, И человек има две основные потребности глубинные потребности. Обучения потребности Какие потребности? потребности Фром – это основатель транзактного анализа на транс по которой... Транзактен анализ на блогерский язык. По которой проходит обучение душу по печенью. И там семена обучения по душе по печенью. Очень много пустырей в Америке. И много пастырей в Америке. И вот этот человек, он открыл две ну, потребности. Такие и тот человек, то открыл две потребности. Какие потребности? Любить. До и быть любимым. И добудем обучение. И все. И твое yes. всичко. И больше вот этих потребностей не существует у человека. И к концу своей жизни любой человек задается вопросами. Любил ли я? Любил ли я по-настоящему? Любил ли я так кого-то, что был готов положить жизнь за этого человека? Жертвам живота си за того же человек. Вот так, такие вопросы я себе задаю. И, В том числе я. На себе. и я Второй вопрос. вопрос. А был ли я любим? Ли Любил ли меня кто-то? Да Так. Чтобы готов был положить свою душу Чи за меня. готов да живота ради Вот это очень дорогие вопросы на самом Два деле. Тваса скупи вопросы. Для любого человека. За всякий человек. Если человек осознает, а -человек осознава, что его никто не любил никогда, не обичал, ник, и сейчас никого. никто не любит, и, никого не и он никого не любит, то человек теряет смысл жить. Человек Понимаете? Смысл да живее, Потому что у него нет да даже базисных потребностей. Япония стоит на первом месте по сей день. Самая цивилизованная держава стоит на лидирующей позиции по суицидам. По суицидам. Молодые дети, Молодые подростки сбрасывают с небоскребов. Сградиты. Потому что понимают, За что это самуразская держава. Никто меня не любит, но по-настоящему. По Я так пришел к Богу. Я вдруг осознал. Ну, меня вот сейчас пригласили в церковь. Ну, значит, я там хоть, по крайней мере, хоть кому-то нужен. Значит, там сам нужен заинтересовался. Может быть, А кому я нужен в мире? Да никому я не нужен в мире. Понимаете? Никому. Вот так, если быть честным. В мире мы никому не нужны. В Потому что дьявол там все вот так мы построил. Да что дьявол такая мы там. настолько все в суете и в таких заботах, что нам этим просто некогда заниматься. Не время, заниматься. К концу жизни мы только задумывались. А что ценного я вообще сделал Кого за, за свою жизнь? Сам направил живот Кого свыше? я любил? И кто любил меня? И, ме, ме и знаете, убить. я как-то ну, так лежал да, а, и пересчитывал. Лежался и до вам и я насчитал примерно, ну можно посчитать на пальцах конечно Но моих на конечно да рук и ног Но что, и что в моей жизни все-таки были люди хора которые были готовы положить за меня жизнь со очень дорогие люди для меня. с и были в моей жизни люди животами ко которых я так сильно любил и продолжаю любить. воюну би их можно пересчитать на пальцах моих рук можем которых я так сильно люблю Кою тут окова убичем И сегодня я готов за них положить и, свою жизнь. И готов до жертвым живота сие мне будет совершенно не жалко. И не мною Ну вы знаете, Иисус Христос как нам доказывает свою любовь написано. И как Писание. Иисус Христос не доказывал свою это любовь на земле? Каким образом? Через Иисус какво? Христос уже доказал. Иисус Христос вече доказал. Каким образом? Через какого? Он умер за нас. Той умерял за ради нас. Когда мы были еще грешниками. Куда то, что бях мы грешницы. Праведный за неправедных. Праведен, Абсолютно святая личность. Абсолютно святая личность. Умер за нас нечестивых. <свят> И умер за ради нас нечестивых. В этом открылась его невероятная безграничная И любовь. вас показывал, его Можете любовь. сказать на это Аминь. Я вижу колоссальную безграничную любовь И И Иисуса Христа в этом. Потому что я сам это пережил. За что-то сам Я так пришел к Богу. Я почувствовал, когда я Пришел в церковь, я нашел живую церковь. Церковь, когда я вошел в нее, и, я вдруг почувствовал, что я пришел домой. Невероятное чувство, что я на своем месте, невероятное чувство, что, что свое здесь место, мой папа, отец, и он меня страшно любит, и много сил на меня убить. невероятно любит. И если бы у Иисуса Христа была сегодня возможность опять уверить за меня, он, он бы сделал это, да, умрет, не задумываясь. Можете со мной согласиться? Ли Не согласиться Он для этого пришел Без на, на эту землю. Той пак бегу направил. Ну вы знаете, любовь у нас же бывает разная. Знаете ли любовь ты можешь да быть различно? Вот кто любил меня? Кого я любил? Кого это такой убичал? только поверхностный вопрос. Твоя поверхностный вопрос. Как любил? Как и убичал. Какой Через любовь? Чейс, любовь? то разная бывает. Есть любовь Эрос. Любов, любов, эрус. Есть любовь Филиус. Има любовь Филиус. Любовь друж, дружба. Твоя прятуская любовь? Любовь на таком душевном уровне. А есть какая любовь? А есть любовь Агапы. Има любов, Агапы. Это вот такая безусловная. безусловная любовь. Божья безграничная любовь. Божья безграничная любовь. И вот здесь, конечно, вы знаете, я задаю такие вопросы. Я задам такие вопросы. Сегодня ну, и вам также. И на вас. И у меня так люди так сразу начали резко отсеиваться. И за почву, отсеиват. Которые я любил, которые меня любили. Вас обичал, и меня я понимаю, что любовь эрос. Я разбирам, че, любовь когда эрос. я любил по плоти. Бичах, че, по ну, ее бут. даже так любовью назвать нельзя. Мы по, не можем, да по большому счету. Любовь. Но ну, только в условиях брака она Самого становится освященной. -то на, на брак. Става, шты, любовь. А так, просто это писание называет ну, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. И знаете, я вот приведу одного психоаналитика. И что кажете, за пример, один психоаналитик? Мы его все знаем. Его И он тоже еврей. еврей. Это, конечно, Зигмунд Фрейд. Фрейд. По-болгарски Зигмунд Фройд. Зигмунд Фрейд. <laughs> и я хочу сказать, этот человек был честным. Този человек не был Конечно, он был нерожденным свыше священным человеком. Той не был роден священный человек. Он не знал Бога. Той не познавал Бога. Кстати, конец его был тоже очень печальный. И краем му, много печали. Ну, это можно сравнить с тем, что он просто настолько закрылся. И можем да, да, сопоставлять, что это около силуна с его страхи. У него были страхи. Той много силуна с страхов. У врача-психоаналитика и лекарь психоаналитик, который был, стал основателем классического психоанализа, какой основ на концу его жизни психоанализ раз, развились панические атаки вам это о чем-то говорит Ну, мало быть психоаналистиком правда не, не, не <свят> и даже, саму, да или даже основатель. если ты не веришь в бога не веришь в, Бог, в духовном мире ты останешься абсолютно беззащитным. Духовный свет, что останешь без защита. просто духовным голым просто голым. не имеющего никакого будущего Никакой защиты. И любой бесенок может войти в твою жизнь и, и просто порвать тебя в почву. Да Если Бог это допустит, конечно. А Бог это допускает. И Бог допускает. Потому что Писание говорит, не вечно мне быть пренебрегаемым вами. Что -то писание не можете вечно да пренебрегать. Мы можем долгое время разражать Бога. Может, долго время да Бог, Ходить по какой-то грани. Да по, а, по ну, знаете, Иисус Христос говорит, кто отречется меня. Сказал, -то, перед от, мен, от того что? А того я отрекусь. И от този аз, что отрекусь. Пред своим Отцом Небесным. И все, человек остается без защиты. И такая человек без защиты. И мы идем дальше. Я хотел бы сегодня открыть послание к римлянам. Седьмая глава. глава. Мы читали восьмую главу, сейчас немножко раньше вернемся. Седьмая глава, с восемнадцатого стиха. От стиха. И вот здесь немножко о плотской любви, говорит, о душевной, за любовь, за любовь, и о любви Агапы. И за Агапы. Очень важно в этом разобраться. И много важно, да, разберем, разлика, Где какая любовь? Где и любовь? Какую любовь я люблю сегодня? И, через любовь и апостол Павел здесь пишет. Апостол Павел тут пишет. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». Ну, чтобы сделать его, того не нахожу. Ну, то есть, или как в мире говорят... как -то в мире Благими намерениями лежит дорога в ад. Через благие намерения э, сис, праве под командой. Есть желание чего-то доброго? Има желание, прави Вот пойду сегодня сделаю такое хорошее дело. Есть, что такого Но чаще всего до реализации это не доходит. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня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 «Дух противится плоти». И тут писание Помните, да? А плоть противится духу. А плот духу. И вот я закончу мысль про Зигмунда Фрей Фрейда. Зигмунд он честно описал, в чем живет в основном человек, неверующий. И, честно описал, как живете, не человек. И что это? И как этого? Что он открыл? Это бесконечные сексуальные мысли. Либидо. Это суть неверующего человека. Символ плоской любви. Символ Любви эрос. Любовь эрос. И вот лежит мужчина Лежи муж на кровати, на или женщина, Или жена. неверующая, неверваща. к концу жизни, и перечисляет. И да ну вот у меня было столько-то любовниц, столько любовниц, или столько-то любовниц, или любовников. Любовниц. Да? И все. Меня любили, я любил. Но можно ли это назвать любовью? Вы знаете, я раньше думал, что вот это послание к римлянам. Апостол Павел, конечно же, писал не о себе. Апостол Павел не писал за что его это не посещало. В моем представлении это был абсолютно святой человек. В представлении был свят человек. А потом он пишет Тимофею и после то и пишет ком о том, что юношеских похотей избегает. Да, Я даже не буду объяснять, что такое юношеские похоти. Дури не вот все вы уже давно знаете. Это. знаете Хотя войтва. вам даже это никто не объяснял. Дури не объяснял как Сразу вой... как почему-то становится понятно. Все разберем, но я в своей жизни открыл. Но в свой живот открыл. Вот интересно, когда я был в состоянии первой любви, когда я пришел только к Иисусу, мы пребывали в такой невероятной любви. И вы знаете, я это очень хорошо... Помню, и и по сей день, и стараясь каждый раз когда в это возвращаться возвращаться старая да това, я не смотрел на женщин как на женщин и на жените как, как -то на для жените. меня это была очень красивая душа живая и за те красиви, а, ж, души, которая очень сильно нуждалась а, много сильное в том чтобы я донес аз главную весть спасения вест на спасение что Иисус любит тебя. Иисус вот реально мы ходили по городу на нашем. И, и Я мог подойти к незнакомому человеку. И можешь до узнать Заглянуть ему в глаза. Да в ему, и сказать ему. И да му кажа, Ты знаешь, как Иисус тебя любит? Знаешь ли, как Иисус ты убича? Он так тебя любит. толку Что он когда-то умер за че тебя. Чем теб. Умер, понимаешь? То умрял, разбираш ли? Просто потому, что любит. Просто, просто за что не упечатали. потому, что ты это заслужила. Не за что ты заслуживаешь. И вот мы вот так ходили, говорили, признавались и любви. в ми, ми и, на и мы ничего не замечали. И ничто не Но с годами я вдруг что-то уловил такое. С да там. Я слушал главного нашего пастора. Он прилетел из далекого Лос-Анджелеса. Вот Лос Миссионер Юджозеф и он говорил о том что не оставайтесь с женщинами наедине да не на если это не твоя жена а лучше не делай этого потому что это большое соблазн что тут твоя гулям наша группа молодежная группа мы сидели и группа. переглядывались и мы для нас это было нелепо Потому нас только что мы пришли с ночь бдения и там были молодые парни и там молодые, и молодые мучета, девушки И молодые мучеты. мы только уверовали и, нет, так мы и мы целую ночь провели вместе и, целую ночь мы, и мы почти целую ночь молились и, целую ночь молились. и, целую ночь молились. и лично мне и лично ни разу при не, никакого, не приходила никакая дурная никакого мысль. мысль вот это правда и истина. но так было не всегда но такая она и вы знаете сегодня я немножко буду шутить, если сразу так ну как бы предупреждаю потому что, да вы что сегодня я делюсь своим опытом свой опыт например я разговариваю с красивой женщиной Говорю с неважно какая она верующая или неверующая важно ты или не. И вдруг я замечаю, за ну, что, тем, чем дольше разговор, чем, кол, ч, э, че кол разговора. чем чаще мои глаза начинают куда-то опускаться вниз. <решит> я спрашиваю, у меня начинается какой внутренний диалог. И я с диалог. Господи. Господи, а что я там не видел? Я... <решит> Врач а С 30-летним стажем Я голых женщин Видел больше чем голых мужчин Поверьте мне а с голой, Женис, убеждал, Я работал в реанимации. Работа в реанимации И нам после операции Поставляли женщин И, по и, и наша задача была их принять и задача, что они да Положить по систему, да сложим под систему И системам. просто вводить определенные препараты и Антибиотики, да вы антибиотики. Я, я работал в реанимации В онкологическом диспансере в реанимации в а, онкологическом отделении в еврейской бригаде брандорфов в бригада которые потом уехали в израиль и, на еврейской бригаде, после в Израил. и вот голые женщины поступают идват те же гулые женщины и я вот это все вижу мы перекладываем их скушеток на кровати от лики другие реклам вот и вот, просто это я не знаю это, наверное самый лучший пример это когда мы с сыном в пекин приехали на, на пример, аттракционы. Со с, в пекин и мы испробовали все все аттракционы в пекинесички аттракционе мы там на чем только не летали где -то, где летях мы? и Просто самые страшные аттракционы, американские а, горки на, различные. На и, и я помню, что где-то мы несколько часов провели на этом страшном и... аттракционе самых высоких и невероятных фантастических горок. И потом я помню, что нас закрепили наши руки вот так специальными креплениями. И и мы там, нечто? мы с Павелом летали как птицы там просто. Ну, вот ощущение полета реального. Всех, на полет. И прям ты летишь вот так на летишь асфальт головой. На, на, асфальт головой И над самой землей вот так. И, И такая доза Мертвые петли стали для нас чем-то вообще... И, мертвые петли И я просто замечаю, за нас. что мне уже давно не страшно. Не, не не адреналин на. там уже весь сгорел просто. Вечер адреналин. Я по врачу смотрю на Павла, я там Павел. а он смотрит на меня, <реш> и нам вообще не страшно вообще, и ничего не, не, не страшно, страх. Ничто. Ни мы не смотрим, страху мы все что-то кричат, орут, но а не страшно, чего они, че они орут, вот, бачу, примерно то же самое, выходит. Ну просто я вот как врач я просто выгорел, но ну, ну, меня не, не удивляют, не восхищают э, женские прелести. Господи, куда я смотрю там? Что вот мне надо вообще? Мне там, меч... там ничего уже не надо. Вече я не я не люблю свою там. жену. Самый главный вопрос, который меня всегда спасает, я всегда говорю, я люблю Иисуса. И что мне надо там увидеть? Вот эти плоские мысли, они мешают. Чему они мешают? За этими плоскими мыслями мы не замечаем человеческую душу. И Можете сказать на это аминь? Душу, которая нуждается душа, душа, нуждае, вести спасение, в вести на спасение. Чтобы что-то познать. На чтобы что вынести из ничтожного драгоценного. Ничтожно да познать драгоценного Господа, на Господа. Который любую ситуацию твою ничтожную ситуация, и, и самую ничтожную сделает самое драгоценное. Что Иисус Христос говорит. Иисус Христос Принеси сказал, все, все ко мне свои времена, свои заботы, свои я успокою вас, я, что говорит так еще, оказывается такая Иисус, <свят> ну, сегодня брат Николай, брат Николай, Бог дал нам настоящий шалом, Бра который э есть полнота его мира, Бог не дал шалом, твоя полнота и мир, шихина, шихина. полнота Божия, Божья это полнота, и вы знаете, вот это самое драгоценное, и твоя наископуценная, знаете, я недавно осознал насоснал, но скоро осознах, я понимаю. Что за 30 лет веры? Разберем, Где-то что-то я начинаю что в какой-то потолок упираться. За тавадом, и где-то мне уже совершенно не интересно. И, не интересно. и совсем недавно Бог мне просто открыл. И Бог открыл. Вы знаете, чем мы сегодня ограничены? Ли, с с мы хотим познать Бога. Да Бог. Нашими человеческими мозгами через мозги. <свят> даже, нашим даже человеческим сердцем Но через знаете вот такое познание но познание, оно довольно ограниченное то ограничено. мы ограничиваем бога не ограничиваем Бог. своими мозгами Со мозг. своим образованием Со образование. на самом деле мы никогда здесь живя на земле обаче, не, живя на не сможем познать да всю его полноту Поэтому и написано. За написано. Что написано? Как не видел твой глаз. Не и не слышал твоего ухо. уха. Твое. знаете, сердце человека. И сердце Оно человек не может вместить всю полноту не Божию. Может я да я понимаю, во что я упираюсь. Я, с разбирам, как вы, я упираюсь в свое достигам. ограничение. Просто ограничен. Свой ограниченный разум. Разумом я Там, ограничен. на небесах, там на Нас ожидает познание, но ну, в любом случае, больше полноты, на по, на мы сможем познать Его такой, какой Он есть. Аминь. Поэтому не удивляйтесь, если вы, например, приходите в церковь уже сотый раз, и где-то приходит мысль. О, Господи, я уже все это слышал. Я уже все это знаю. Вечер сечку твою не Апостол Павел тут же вмешивается. И апостол Павел, ты кажешь? Ух ты, еще ничего не знаешь. Ты что, ничто не знаешь? Ничего не знаешь. Ничто не знаешь. Как должен знать? Как кто Вот скажите на это аминь. Скажите аминь на то. Потому что пока мы живем на этой земле, мы ограничены свое плоти. У И плоть всегда будет противиться духу. И они что противина. Вы знаете, и дух противится И плота дух противина. Вы знаете, меня это спасает. И твое меня спасает очень хорошее знание. Знания. За 30 лет, лет веры я очень веру, хорошо знаю, знам, откуда приходят мысли. Или... Когда они приходят от дьявола? Куда ты идва Когда они приходят от моей плоти? Куда ты идва Или когда они приходят от Бога? Или куда Бог. Я точно знаю, как реагировать. А я точно знаю, как дрэгировать. Да когда приходят мысли от дьявола? Куда идва дьявола? Я стою в молитве. в молитве. И говорю: пошел вон сатана. Я скажу: махайся утук сатаной. Это единственное защита. Это защита. А держать личную победу над сатаной? Да, победишь. Лично, в, личном сатана, в личном противостоянии. Потому что Слово Божье говорит о кто в нас живет. То есть, кто живет в нас. Живет, Ишо а Он больше того, кто в этой связи. Он сильнее. То и, и он уже победил. То и вече победил. Но тебе это надо взять. Да вземи, что тебе ва. надо это провозгласить. Да тебе надо войти в эту победу. Да в начале было, хм. было слово. И то. слово было у Бога. И слово то было у Бога. И слово то было Бог. Без слова ничего не начинается. Без слова то ничто не тебе надо это начать делать. Да Просто туда. открыть свою уста. Просто Свой, и провозгласить. И да аминь или не аминь? аминь. По-другому это не работает. Не работает. Если ты будешь молчать, а ты молчишь? ничего в твоей жизни, ничего Ничто твоей не изменится, значит не Начни говорить. Начни исповедовать. Иисус Христос Господь. Он есть Бог Богов. Он есть Господь Господь. Он есть Царь Царей. Он есть Целитель над Целителями. Он есть Спаситель моей души. Нет ничего важнее. Я люблю его всем сердцем. И тогда в твою жизнь приходит вот это чудо. Жить с Иисусом очень интересно. Да живешь с Иисусом много интересного. Иисус Христос очень хорошее чувство юмора. Иисус Христос много ему доброду доброду Знаете, добро, к... добор, добро еще В Казахстане ко мне подошел один человек. может что в Казахстане, один человек и два премен. И он говорит. И то и каково. Знаете, недавно доктора. Знаете ли на скорую лекарь, ты Поставили мне диагноз. Тебе мне диагноза. А, Рожестевое воспаление левой ноги. Воспаление на ляв крак. Рож... рожа Роза а, на Ляпкрак. На болгарский Червень Ветер. А, Червень Ветер на Ляпкрак. По западным канонам это неизлечимое заболевание. И по западной медицине твои не можешь даже Я пошел к врачам хирургам. Я а сходил при хирурге. И доктора хирурги сказали. И лекарей-то хирурги ми казаха. Ну по крайней мере тогда это было в девяностых годах. Мы это заболевание не лечим. Не, не лекуваем Мы наблюдаем. Не, наблюдаем. Мы капаем системы. Не, слагаем системы. Потом садим, посадим вас на критические и, а потом в конечном итоге мы вам отрежем ногу, ампутируем эту но и, и все наше лечение. И твоя наше лечение. Но хирург говорит, но, но хирург я то, что сказала, вам скажу по секрету. Что кажете, что тайна. Я знаю адрес одной бабушки. Знаю адрес на одна вы туда поедете, Вещь, там. она шепчет. Шепни. Она обернет вашу ногу красной тряпкой. С -с -с чем-то посыпет. что-то пошепчет. И ваше рожестое воспаление просто как рукой. И воспаление просто... Врач-хирург направляет к бабушке. И я спрашиваю. Можете таком, себе э, это, это было бабушка, в нашем городе. Это было в город. И говорит, Я поехал туда. И я, сути, который указал мне хирург. Адрес, хирург. Но бабушка, к сожалению, уже к тому времени. Умерла. Но бабочка вечер не Говорит, вы пастор, что вы верите, я только пришел к Богу. У него, я вижу в глазах такая вера была. Я вижу, что в этой веры в Тасе червена хавлийка. Я говорю, ну давайте принесите красную тряпочку. И я сказал, донеси червена хавлийка. Я не буду шептать, я во весь голос. Я просто, что если помолим, он принес на следующий раз красную тряпочку. И на следующий день, то и донеся червена хавлийка, мы обернули волевую ногу мы А там нога была уже вся красная, И, и беше вече Такая вздута, что готова была взорваться и тока, да с... да Я обернул. Я завих кракаму. Помню, взял елей, немножко смазал. А, Сложих молоку елей. Потому что так написано в Писании. За, за что-то такая пища в Писании. И произнес молитву. И произносил, показал Если молитву. кто болен из вас, а вас и болен. то пусть призовут пресвитера в церкви. Призывод, и и помогает да? его елеем во имя да Господь и, и молитва веры исцелит болящую. И, и Если дараш, ти соделал ти грехи, исцелит, то простят свои. А Христа. Иисус Ранами Иисуса Христа. Иисус Ты исцелен. исцелен. Этот человек ушел. И же человек сезаминал? Через несколько дней мы с ним увиделись. видях мы. И вы можете себе представить. Можете ли себе представить? Говорит, уже на следующий день я просыпаюсь. Той на следующий день А нога чистая. И кракомая Нет никакого отека. Нет никакого рожества воспаления. Я пошел к хирургу. Я при хирург. И он сказал, ну вот видите, с ж. Сработало. А он говорит, с, я от бабушки съездил, она умерла. <свят> <свят> я пошел в церковь, в церковь поэтому. <свят> Научитесь и из в... ничтожного и выносить драгоценность. Иисус, Он самый драгоценный. Иисус, и, и я уже заканчиваю. И вечер, Давайте мы прочтем второе послание к Коринфянам. 12 глава. Седьмого стиха. От 7 стих. И чтобы я, 12 глава 7, 7 стиха, не превозносился чрезвычайностью откровения. Многие знают это место хорошо. Хора много добре это «Давно место. мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалила его от меня. Но Господь мне сказал, довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в чем? В немощи. Осознать свою немощность и осознать силу Господня одновременно. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Почему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. И вы знаете, смотрите, апостол Павел дальше пишет. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто, ничто. Признаки апостола оказались вами всякими терпением, знамениями, чудесами и силами. Давайте мы просто запомним о том, что признаки апостольства, признак запомним, миссионера. Чьи признаки ты на апостоле? Апостол — это посланный. То и послан. Современное название — миссионер. миссионер то название. И Бог всегда сопровождает своих апостолов и Бог со всяким терпением. То, есть, терпением. то есть это очень терпеливые люди. То есть, Знамениями. Знамения. Ну, то есть просто какие-то знамения сопровождают. Чудеса. Чудеса. И силы. И вот здесь... Место силы, вы знаете об этом? «Тук, вы не просто так приходите раз в неделю на это но место. И просто така, тук, но это место мясту. силы. Потому что там. здесь мы можем согласиться о чем-то. Да, Помолиться Богу. И Бог нам реально... Отвечает, и Бог реально не отговаривает. Потому что он так обещал. Что -то Здесь мы наполняемся Божьим словом. Божьими молитвами. Здесь мы просто как в какой-то степени нас Господь наполняет для того, чтобы послать нас. И Бог не вас, да не если. в понедельник, вторник, в среду, в четверг и Понедельник, и исполнить Его слово. Аминь. И вот здесь, вы знаете, апостол Павел, это же, ну как, это же такая величина, правда? Апостол сегодня для нас. Павел, для нас всегда твоя такова величина. Вот. Бывший фарисей из фарисеев. Бывший фарисей. Тот, кто учился у ногах Гамалиила. Той, той, учил на, Это тот, Ну, самый авторитетный учитель того времени. Учитель Но время. потом стал гонителем церкви. Но после гонителем на церкви Вы знаете, я приведу один такой пример. Один пример. Вы помните, как умирал первый светомученик Стефан? Ли, как умирал первый мученик, э, Стефан? Как он погиб? Как то его Каким образом? Он встал и начал проповедовать. Кому? На кого? Людям, которые распяли Иисуса Христа. На которые, хоро -то хоро -то Иисус которые еще буквально там совсем недавно убили его. Кто-то в него плевал. Кто-то бросал в него камки грязи. Кто-то кричал какие-то слова проклятия. И сегодня Стефан встает. И вот я почему привожу вот этот пример. Же пример? Вы знаете, что нельзя назвать любовью? Как вы не можем да любовь? По словам Иисуса Христа. Вы на Иисус, Христос? Иисус Христос говорит. Иисус Христос сказал, Если вы любите а вы убитчаты, любящих вас, есть, как какая вам от этого награда? Каква награда? И какая польза? Каква польза? От того, что ты даешь тому, кто дает тебе. Това, давашь, на този, туда, вон, на теб. И к чему призывает Иисус Христос И на горную проповедь? Горну Любите Убичайте. ненавидящих вас. Тези, Благословляйте проклинающих вас. Тези, Всячески благотворите, благотворите тех, которые вас гонят за имя Мое. Тези, -то ви за ради Это тумя. так или не так? -така. Вчера я буквально слышал... Даша, по-моему, сказала. Даша указывала. Я понимаю, что любить ближнего надо. А с разберем, что Ну, это так тяжело. Твое твоя трудно. <свят> вот иногда вот ближний, ну, так достанет тебя, да? И что -то, то -то твой ближний может А тебе дразний. его надо любить? Ну, трябва только убитишь. И вот, вы знаете, ну, вот именно вот этот признак. Твой признак. Вы знаете, какой признак? Каков признака? признак? Я, когда я понимаю свою ничтожность. Я понимаю, что этого человека я любить не могу. Потому что он меня ненавидит. И я не могу его благословить. Не могу его благословить. Потому что он меня проклял. Я так долгое времени не мог простить своего отца. Не может Потому что он просто когда-то выбросил меня из своей За жизни. Что -то и, и это был единственный вот человек, был единственный которого человек. я не мог простить. Не может Но прошло время, Но время, и Бог мне сказал, и Бог мне сказал, прости, потому что если ты не простишь, то и я не смогу простить тебя. Это взаимосвязанные вещи. И я простил отца, и просто благословил его жизнь. Мы примирились. И вот Стефан встает и начинает проповедовать тем людям. которые возненавидели Христа. И просто из зависти. за что Потому что он делал слишком много невероятных вещей. и Знаете, что произошло в этот момент? Как... писание говорит, что лицо у Стефана было какое? Писание было как у ангела. И фарисеи? фарисеи зубами. Вот эта злоба и ненависть. Они начали подбирать камни. И начали побивать Стефана камнями. И да камнегу. Вот как вы думаете, чья любовь там была? И как мыслите, любовь и была там? <laughs> Это была любовь Стефана, <laughs> была любовь на Стефан? которая повела его на верную смерть. Я вот точно знаю. Я -сигурно знам, что вот через Стефана. Че через Стефан. тогда проявилась безграничная Божья любовь Тугавасе показывал безграничную Божья любовь и кого Бог через эту ситуацию ничтожную ситуацию приобрел и кого Бог через та же ситуация и получил кто помнит предубил пой помни одежду у чьих ног сложили он тогда уже даже не был Павел он тогда был за кого тези дрехи? Как по-еврейски Шау? Шаун. Это был юноша. юноша который всю эту ситуацию видел. И напомни, запомнил каждое слово Стефана. Дума на Стефан. Была ли смерть, Стефана напрасной? Ли смерть на Стефана напрасной? Я хочу сказать, что только от того, что через проповедь Стефана. Прес на Стефан покаялся только один человек, а сам один человек. и стал апостолом Павлом. И стал апостол его проповедь уже не была напрасной. Могу сказать на про это? Про это не можно будет напрасно. Вот эти слова настолько врезались в сердце апостола Павла будущего апостола Павла. <сорки> что на он потом? после <сорки> полностью ее просто вот так процитировал что и после цитировал тази проповедь Стефан. Книга-то на Деяния. Деяни. Вы знаете, кем написана книга Деяния? Деяни? Она написана евангелистом и доктором Лукой. Евангелист э, э, и Лука и написал Лука Иван... был очень большим Деяни. другом апостола Павла. И Лука и был приятел на апостол Павел. У обоих них было очень хорошее образование. Добро образование. Ивангелие от Луки от Лука. написано в основном со слов Павла. И написано, на апостол Павел. написано на имел общение в Иерусалиме с апостолами. И, и очень много собрал информации об Иешуа -машех. И много информации собрал там за Иисус. Библисты утверждают. Библи что, Евангелие что Евангелие от Лука? Было написано со слов апостола Павла. И было написано, на апостол в основном со слов Основно, апостола Павла. Почему так? За что мислят Потому такая? что у Лука было жало плоти. За что эту Лука? И историки описывают это как что? У него было заболевание глаз. Ну, предполагаю, что это была катаракта, что была катаракта. потому что этот человек очень много читал. Тоже человек много учил, Очень много писал, много писал. Шил своими руками палатки. То есть свой -то Ру руки палатки. его были искорежены, и му, потому что работал он на холоде. Собили, а, и он, ну, самая основная мысль, что он доверил это написание, и Евангелие от Луки было написано, и книгу Деяния. И Евангелие от Лука, и книга от Деяния Потому от что эти послания были в основном направлены для елинистов. А, на а лучше Луки. А подобре от Лука. Ну, просто восприятие эллинистов никто не знал на то время. Потому что кто такой был Лука, <franchise> он не был евреем. Он был обращенный из язычников. Он был еллинист. Поэтому писал вот это Евангелие для нас, обращенных из язычников. И книга «Деяния» была написана слов апостола Павла для нас, обращенных из язычников. И насколько точно его из Огромная проповедь. Огромная проповедь. Можете со мной согласиться? Очень большая. написана просто вот на, на, на несколько вот таких вот э, столбиков. Обширная проповедь, проповедь Стефана. Обширная проповедь Которая Стефана. начинается буквально с самого начала. Започву, вот, само И он там буквально чуть ли не начинает с Адама. Он а, перечисляет всех започва, патриархов. Почти от Адама да почти всички по И в конечном итоге обвиняет в край край, Фарисеев, кого вы убили, кого убили И после этого они скричат зубами, зубами, просто пошли толпой и, следует, и вас, кажется, забили и этого человека камнями. Насколько это перевернуло сердце, жизнь апостола и Павла? Павла? Твоя сердце, Павла? Поэтому, если сегодня моя проповедь перевернет что то хотя бы одну жизнь, по не живот, я буду считать, что моя проповедь не напрасная. То есть мы там, мы, Слава мы Богу. Слава на Бог. И вот здесь апостол Павел хвалится. И тут апостол Павел хвали. Когда я немощен. Когда -то немощен тогда я силен. силен. Вы знаете, апостол Павел открыл для себя основное правило. Павел се основное правило. Он научился в своей жизни. То есть в свой живот Из любой ничтожной ситуации. ничтожной ситуации. Брать силу. Да, сила. Он всегда знал. знал, Иисус Христос всегда рядом, Христос всегда рядом, Он на протяжении одной молитвы а, продолжение просто призвать Его имя, да и Он его и и тук, вы знаете, сегодня вот у нас практическое такое применение. И и практическое применение. Просто подумайте, осознайте, есть ли в вашей жизни человек, вашей живот человек может быть их несколько, или некого, кого вы не можете по сей день простить. Кого не да Очень важно честно признать это. Важно, да честно. Есть, Господь, и докажете, «Я честно признаю а я не могу простить этого человека не могу да простит человек. ты мне помоги ты мне помогни дай мне для этого силу дай мне, силу за дай мне для этого твою любовь, мне твоя любовь. вот эту любовь агапы правда любовь Агапе. потому что сам я своей человеческой -то любовью любовь. не могу покрыть этого человека и да простите этого человека. второй момент и второй момент переберите свою жизнь и, вверху И может живот. быть, Бог вам укажет сегодня, И может быть, Бог, что, направи, что в вашей жизни был человек, чтобы ваше живот человека, который вас проклял. проклял. И это может быть самый близкий человек. -близкий человек. Это могла быть мать твоя, бы могла быть майка, майка. которая сказала тебе когда-то, не подумав, ничего хорошего из тебя не выйдет. Ничто добро и махнул он на себя рукой. И Это работает как проклятие. И работа проклятие. Или отец что-то плохое от тебе. И, сказал. и нечто за, теб. за этого человека. помолитесь за этого человека. И благословите его. И Аминь. Это самая лучшая защита. защита. Нагорная Нагорно проповедь, Христа. Нагорная проповедь на Иисус Христос. на Вспомните, если в вашей жизни человек. в человек. Который вас реально преследует. преследовал. Делает вам невероятные какие-то козни. А, и, и просто вот всяческим образом показывает. По по образ, насколько он по вас презирает. Подумайте. Се, Какой подарок вы ему сделаете? Каков подарок можете да ему направить? На Рождество. <свят> <свят> что вы ему подарите? <свят> Потому что так и написано. За Благотворите. Благотворите. тем, которые гонят вас. Тези, гонят. И всячески злословят за имя мое. За мое имя. Это практическое применение. практическое применение. Сделайте это. Туда, Потому что вы знаете, это реально является корневищем и очень многих человеческих проблем и наша жизнь становится ничтожной и ничтожен потому что если я не могу простить не могу да да простя, то я остаюсь в позиции непрощенного и бог начинает меня и Бог преследовать. Жизнь вот так. Я начинаю работать на пустой кошелек. За на на, на Если я не могу благословить, Аку не могу Богу, если да я только сужу, Аку усыждам, то что? Бог начинает судить меня. То, главное, Бог за и ситуация становится все ничтожнее и ничтожнее. -то Тогда что надо сделать? То, главное, как вы Просто поступить по Слову Иисуса Христа. Простить. Да отпустить. Да отпустить. Благословить да богослови, да и возлюбить даже своего врага. И да возлюбишь даже своего враг. Вы знаете, вот сейчас идет война. война. Я вот вчера буквально сказал, делюсь со своими близкими. И, вчера близкими. и говорю, и казвам, самое главное сейчас да и важно удержаться во Христе Иисусе не встать ни на ту, ни на другую сторону. Мы не воюем против людей. Наша война не против крови и плоти. Наша война против бесов, против духов злобы поднебесной. Так или не так? Uh, Потому духовитек. что если мы только допустим ненависть допустим в свое сердце в, сердце, в этот же момент мы становимся Человека убийцами, Ни не больше, ни меньше. Не, мало, не больше. Да не будет этого. Да не будет так, храните, более всего храните свое сердце от всякой сердце, злобы и ненависти. От и Давайте мы сегодня склоним наши сердца. И просто горячо помолимся нашему Господу Иисусу Христу. То на Господу Иисус Христос. И попросим Его дать нам силу. Помолим И любовь Агапы. Любовь Агапы. Для того, чтобы научиться. Здесь и научим. И всякой, ничтожной всякой ничтожной ситуации. Выносить драгоценные жемчужины. Господь. Господи. Прости нас. Прости нас. Если мы где-то допустили. Какое-то непрощение. Какое-то осуждение. осуждение Какой-то суд. суд Какие-то злые слова. Какие-то проклятия. проклятия. Помоги нам, пожалуйста, измениться. И начать прощать. И да начать любить. Да да убичами, там, где мы не можем любить. Там, где не можем своей не убичами, человеческой, любовью, своей человеческой любовью. Ограниченной любовью. Ограниченной любовью да, нам поверье, да и не поверить. Любить Твоей любовью, Иисус, да со своей любовью, Иисус Поэтому Христос. Павел и говорил. И то, Павел сказал, Я люблю Вас любовью Иисуса Христа. Любовь, на и уже не я живу, не аз, но живет во мне Иисус Христос. А что ныне живу во плоти, во плоте, то живу верой. Вера, Спасибо тебе, дорогой Господь. Тебе, Господь. Я верю вам. в то, что сегодня мы получили Слово прямо с небес. Това, получих мы ту, ту, я ту, хочу ту. к концу своего времени. И ком, ком края на свое ту время, к концу своей жизни. На свой живот иметь такие ситуации, да, имам ситуации когда бы я бы любил аз бих твоей любовью Через любовь. даже те, которые меня ненавидят даже те, которые считают меня своим врагом и дай мне иметь таких людей и да имам хора, которые бы и меня любили даже в те убичат, моменты когда я не являл Твою славу. И был просто плохим человеком. И просто обижал. И просто оскорблял. И просто ранил. Но эти люди продолжали меня любить. С любовью Иисуса Христа. Я благодарен. Очень благодарен Тебе, Иисус. За Твоих верных людей. И, и за Твои верные сосуды. За твои верные мы молились если мы, во имя нашего Господа в имя наше Иисуса Христа Иисус Христос. во имя Отца и Сына и Святого. Дух наш, если согласны, а согласны, скажите Аминь. Скажите, аминь. аминь. Будьте благословен. Аллилуйя. Вы знаете, я вот в Болгарии